Я на задании. секретном задании. Все на посадку! Дорогие пассажиры, на наших авиалиях самое главное – это развлечение! Мэр Таля Францер. И безопасность! Заня, ты нам нужен. Произошло преступление. Каждая букашка мнит себя детективом. Ну, а так и быть. Вскоре после взлета пассажир был убит. Тот, кто это сделал, потирает лапки среди нас. Убийца? На моем самолете? Это невозможно! Научите меня детективничать! Я всемирно известный детектив. Я работаю в одиночку. Убийца был не один. Их двое. Может, трое? Кто больше? Четверо! О, да! Я снова в деле! Поверьтесь! Мимо него не пролетит! Ты серьезно? Да он просто везучий. Это все сам. Не мы отчаливнуту проблемы. Я сама Только без паники. Собери пассажиров. У меня план. Вперед, напарник. Полиция, стойте Ты едва всех не погубил. А ладно, тебе не жожи. Величайший детектив паук.